Hi guys, so welcome back to June Ris Blugged Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Private and spacious about our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnails, is Foreigners about the Russian Army. What do Americans really think of Russia? Oh, oh my god, this is so interesting from the title itself. I know that I people would love to listen with this one and watch. And 3D to down also with a video to new soul that I'll put in the description box below.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 America and the Russian are they really have this always they really have something to say with each other in this country because I think these two countries are brilliant with each other and they really have this class of ideas as always and let's see and hear of how the US or the American says about the Russian army or the military and I hope you enjoyed watching and listening with this one I really want to hear also with you the comment section What are your thoughts with regards to this video, also? And please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles, so that we can understand with each other. Let me read some little information with regards to this video, guys. The foreigners about the Russian army. What do Americans really think of the Russians? For for a just cause, for the motherland, for a family, and not for social packages, guarantees, finances and preferential tax deductions. A Russian soldier has always fought. As a result, deep respect for them on the part of the soldiers of other countries. It has always been that the way want to know what US Air Force soldiers really think of the Russian army. Foreigners about the Russia, the actions of the RF Armed Forces in Syria and not only in a new issue of this channel, New that Enjoy with this amazing information. Let's get to it. Private. Можно ли судить о боевой способности страны только лишь исходя из ее расходов на армию? Что на самом деле думают об армии России в США? За правое дело, за родину, за семью, а не за социальные пакеты, гарантии, финансы и льготные налоговые вычеты сражался всегда российский солдат. Как результат, глубокое уважение к ним со стороны воинов других стран. Так было всегда. Так ли это сейчас? Узнаете из сегодняшнего выпуска. Приветствую, на связи Нью Солдат. Хотите узнать, что на самом деле думают об армии России в США? Тогда смотрите внимательно, мы начинаем. За последние 10 лет Россия сделала большой рывок в плане оснащения армии новыми, качественными и эффективными видами вооружения. Такой вывод можно сделать не только по сообщениям в СМИ, но и по нашим выпускам. Посмотрите в картотеке канала, сколько сюжетов мы уже посвятили различным видам оружия. При этом большинство из них — это новинки, не имеющие себе аналогов в мире. Но дело даже не в вооружении российской армии. Несмотря на огромный бюджет армии США, американские военнослужащие right. боятся вступать в противостояние с отечественными солдатами. Примечательно, что главной причиной тому является зашкаливающий уровень патриотизма защитников России, который пугает их американских потенциальных противников. В частности, на данное обстоятельство было обращено внимание в материале Федерального агентства новостей. Так, источником со ссылкой на материал авторского канала Яндекс.Дзен было подтверждено данное утверждение на примере разговора автора Дзен-канала, оказавшегося переводчиком, ранее служившим в армии РФ с американским бизнесменом, в прошлом принимавшим участие в вооруженных конфликтах в составе ВС США. Американец честно признался, что изначально пошел в армию, чтобы работать в горячих точках и получать за это большую зарплату. Если бы не высокая зарплата, я бы вряд ли бы так сильно рисковал своей жизнью такой менталитет большинства американцев пояснил иностранный бизнесмен основную мотивацию военнослужащих сша и основную причину их готовности рисковать своей жизнью при этом им было указано на принципиально иное положение дел в российской армии вы же русские за свою родину и медведя уложите Собеседник российского переводчика отметил, что причиной подобного положения дел является то, что в российскую армию все идут обязательно независимо от денег. В итоге в военнослужащих России сразу закладывают патриотизм, чтобы в случае чего отразить натиск врага. Как следствие, россияне зачастую оказываются настолько сильно мотивированы на противостояние с врагом, что меркантильные американцы боятся вступать с ними в бой из-за страха понести потери, несовместимые с их зарплатами. Что скажете, друзья, насчет патриотизма? Согласны? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Обратимся немного к истории, но не будем вспоминать далекие события времен... Корейской или Вьетнамской войны. Тогда советским и американским военнослужащим доводилось сталкиваться в открытом бою, причем большей частью воздушным. Рассмотрим более близкую к нам по времени историю. Нынешнюю точку соприкосновения армии России и Соединенных Штатов. Она, как вы уже наверняка догадались, находится в Сирии. Именно тут каждая из стран старается продемонстрировать свои стальные мускулы. Понятно, что боевые действия не ведутся, но без конфликтных ситуаций не обходится, что объяснимо разными интересами и поставленными задачами стычки на дорогах в сирии явление достаточно регулярное, несмотря на взаимные договоренности командований российской группировки и американского контингента в этой стране. Понятен эпизод с тараном БТР-80А бронеавтомобиля МРАП с надписью USA Army на порту, который пытался остановить российскую патрульную бронегруппу на северо-востоке Сирии. Стороны обменялись взаимными обвинениями, у американцев пострадали четверо военнослужащих, но вновь договорились о неприменении силы и поддержке контактов по установленным каналам связи, дабы избежать подобных инцидентов. Однако американские военные не успокоились и решили отомстить наглым русским за этот эпизод. В общем, решили проучить и продемонстрировать свое преимущество в ряде американских сми появились сообщения под заголовками типа сша в сирии готовят массовую зачистку русских военных мы не можем позволить запугать нас и так далее. СМИ тогда цитировало издание Чикаго Трибун, заявившее, что американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных на подконтрольной территории, что должно стать рефлекторным ответом на таран американского бронеавтомобиля. При этом месть выражается прежде всего через атаки со стороны курдских отрядов сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Попытались американцы проучить русских и собственными силами. Что на самом деле произошло в Сирии во время показательной порки неизвестно, но по крайней мере Министерство России никаких заявлений по этому поводу не делала и о недружественных действиях военнослужащих США не сообщала. А вот американские СМИ написали, что 10 сентября 2020 года армия США попыталась атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско. Ну, с провалом все понятно, но вот что значит учебная атака? Несовместные же маневры проводились в Сирии. Как вы считаете, друзья? Делитесь своими соображениями по этому поводу в комментариях под видео, а мы пойдем дальше. Если проанализировать публикацию в издании Defense News, которая опубликовала это сообщение, то попытка атаковать в учебных целях имела место быть, однако провалилась еще до ее начала. Обозреватель этого издания, Валерий Инсина, делает в своей статье упор на то, что система управления военными действиями, ABMS, еще не в полной мере нашла практическое применение. Понимая, что это ABMS предназначена для управления боевыми действиями именно ВВС США, речь могла идти о противодействии русским с использованием ассоциации. Авиации, скорее всего, беспилотников, которые должны были либо поразить цели, американцы хотели в очередной раз остановить патрульную бронегруппу, либо посредством разведданных нацелить на колонну сухопутные подразделения. Что-то пошло не так у продвинутых американских военных с попыткой учебной атаки. То ли кнопочки на современных компьютерах залипли, то ли, как утверждает эксперт Энсина, военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии, то ли отсутствует слаженность и командная работа. Можно еще, конечно, предположить, что руку к этому провалу приложили и российские средства РЭП, а также переносимые комплексы противодействия дронам, однако американцы на них в данном случае не ссылаются. Итог операции военных США плачевен. Даже действуя по заранее отработанному сценарию во время учебной атаки, армия попросту растерялась и не понимала, что делать, констатирует Defense News. Армия США приучена действовать по инструкции, и если что-то с ней не совпадает в реальных боевых действиях, то американские военнослужащие просто теряются и не знают, что им предпринять. Вся крутизна сразу теряется, если пропала связь или нет четкой команды на дальнейшие действия. Ситуация с учебной атакой в Сирии – это характерный пример для американцев, которые банально провалили на начальном этапе боевой операции по причине плохой связи и отсутствии взаимодействия между разными подразделениями. А российские военные, которых они собирались проучить, спокойно покатили себе дальше, даже не догадавшись, какая месть их поджидала. И уж точно не стали вы запрашивать, как действовать дальше в случае возникновения преграды на пути. На таран, так на таран. Это тактика российской армии. Действовать как бог на душу положит. Немного безбашенно, как придется. Главное вязаться в драку, а там посмотрим. Здесь можно вспомнить события так называемой «пятидневной войны» в августе 2008 года. Операции вооруженных сил РФ по принуждению Грузии к миру. Грузинскую армию длительное время муштравали американские военные инструкторы, которые лепили ее по своему образу и подобию. В боевом наставлении армии США, например, четко прописана ситуация столкновения при наступлении с огневой точкой против, с пулеметом или с вооруженным отрядом. Следует остановиться или отойти на безопасное расстояние, связаться со штабом, передать координаты и вызвать огонь поддержки, потом, получив подкрепление, продолжить выполнение задания. Именно так грузинские военные в Южной Осетии и поступали. Результат известен. Отбросили едва ли не до самого Тбилиси. Как действовала российская армия? Был получен приказ войти в занятой грузинской стороной Цхинвал. Тактическая батальонная группа, в составе которой насчитывалось 30 БМП, усиленные танковой ротой, при поддержке артиллерийской батареи, отправились вытеснять превосходящую на тот момент по силе грузинскую армию. Зная при этом, что со стороны Гори выдвигается грузинская танковая колонна численностью до 70 бронированных. Машин. И если пехота натыкалась на пулемет или танк противника, то сразу старалась их уничтожить своими силами. Если бы генерал Анатолий Хрулев ждал подхода основных сил 58-й армии, а не сразу ввязался в драку, то ситуация могла бы сложиться совсем иначе. Грузинские танки дошли бы до Рокского туннеля. В Сирии российская армия тоже действует по принципу, если приказ получен, то его надо выполнять, а не смотреть на обстоятельства и не сетовать, как американцы, что компьютеры не той системы. Как вы считаете, друзья, всегда ли себя оправдывает такой принцип? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Россия остается великой державой благодаря высокому профессионализму своего военного состава и их способности agree. решать поставленные задачи. Because Такое really мнение, высказал руководитель like, комитета начальников штабов вооруженных сил США. Генерал Марк Милли в интервью газете The Wall Street Journal, частично опубликованном в СМИ 13 декабря 2020 года. Их, российские военные, очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле, Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей, заявил он. В числе достоинств вооруженных сил России он назвал умение находить нетрадиционные способы решения поставленных задач, а также высокий уровень боеготовности воздушно-космической, и кибернетической составляющей российской армии. В этой связи он указал на опасность недооценивания вооруженных сил России. Здесь уместно будет напомнить, что еще в декабре 2019 года ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне, штат Виргиния, военный эксперт Майкл Кофман не оставил камня на камне от исследований, согласно которым Россия не входит даже в топ-5 стран по уровню оборонных расходов. Он предупредил, что США и Европа пребывают в опасном заблуждении. Тогда эксперт отреагировал на публикацию докладов, в которых Россия была представлена в карикатурном виде как страна с мизерным оборонным бюджетом. По мнению Майкла Кофмана такая оценка не выдерживала критики. В своих расчетах аналитики ошибочно исходили из среднегодового обменного курса валют. Получалось, что в год Россия тратила на военные нужды 60 миллиардов долларов то есть сумму, сопоставимую с оборонными расходами Великобритании и Франции. Однако для тех, кто знаком с российской программой модернизации вооруженных сил, была очевидна вся нелогичность этого вывода. «Неужели военного бюджета Соединенного Королевства хватит для содержания миллионной российской армии и закупок огромного количества боевой техники?» задавал резонный вопрос Майкл Кофман. Российские закупки уже тогда намного превышали военные затраты большинства европейских держав вместе взятых. Армии поставлялось большое количество оружия, Оружие. помимо этого российские ученые занимались разработкой гиперзвукового оружия такого как циркон и авангард наряду с системами пво следующего поколения с 500 все это было бы невозможно при военном бюджете британии чтобы не возникало таких парадоксов при расчете оборонных расходов надо было учитывать паритет покупательской способности то есть соотношение двух или нескольких денежных единиц валют разных стран устанавливаемые по их покупательской способности применительно к определенному набору товаров и услуг Тогда взору аналитиков предстала бы совершенно иная картина. Как заявлял эксперт, с учетом паритета покупательской способности, в течение последних пяти лет Россия ежегодно тратила на ОПК суммы, эквивалентные 150-180 миллиардам долларов. И это еще осторожная оценка. А если учесть замаскированные военные расходы, то речь могла бы идти о сумме до 200 миллиардов долларов. А это триллион долларов за пятилетку. И тогда получалось, что военный бюджет США превышал российский только в четыре раза, а не десятикратно. Майкл Коффман ссылался на данные исследования, выполненного по заказу Центра военно-морского анализа CNA. В нем ученые исходили именно из паритета покупательской способности. Из этого доклада следовало, что Россия стабильно занимает четвертую позицию в мире по оборонным расходам после США, Китая и Индии. Важный момент. При этом ей не приходилось тратить много средств на содержание армии в отличие от западных стран. На третье она состояла из призывников. Да, они уступают по подготовке контрактникам, но способны оперативно решать различные боевые задачи это значит что генштаб имеет больше возможностей при расходовании выделенных ему средств и пусть страны вроде индии на бумаге тратят на оборонку больше в реальности военный бюджет позволяет москве создавать гораздо более грозные вооруженные силы майкл кофман отмечал что российские власти сохраняют оборонные расходы на одном уровне но это не признак бедности а здравое решение Дело в том, что значительная часть оружия и техники была закуплена в 2011-2016 годах. Армию модернизировали. И теперь Россия не намерена пускаться в гонку вооружений, чтобы не повторять ошибок Советского Союза. В заключении эксперт делал вывод, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции. Между тем, политикам США он посоветовал не полагаться на искаженную информацию о военных возможностях вероятного противника. В противном случае они рискуют как их британские коллеги век назад не заметить что мощь их страны приходит в упадок как вы считаете друзья есть такой риск и согласны ли вы с рассуждениями американского эксперта майкла Кофмана? <с> своими ответами на эти вопросы а также мнением о сегодняшнем выпуске делитесь в комментариях под видео и не забудьте подписаться на канал чтобы в числе первых увидеть то что прямо сейчас мы для вас готовим оставайтесь на связи до скорого That was truly an interesting and magnificent like hearing and watching with this story about Michael Kopman uh what he's saying about the Russian. Truly guys, uh much love and respect from here in the Philippines. Russian prepared the government like uh give them enough budget for the military, for their armory and for the artillery that they have. Of course they have to prepare and they have to Uh, to allocate such budget with the with this one and i respect of how michael koopman like uh sharing with those with those words that he i think it truly impressed of how the are russian like how they are re ready and they are prepared especially as you can see on their artillery and their like their weaponry it's so amazing it's so advanced they really have this new uh new advanced uh, machinery or weaponry that they have that you can Truly, what's that? These Russians are truly serious and re ready prepared. Allow me to give you some uh, information. Also, over the past ten years, there has been a big breakthrough in the equipping the Russian army with new high-quality and effective types of weapons. But the point is not even about arming the Russian army. Despite the huge budget of the U.S. army, American servicemen are afraid of, to enter into confrontation. With the soldiers of the Russian armed forces. What is so scary about comparing US armies versus Russia? Why there is such a reaction from the partners? Well, Americans speak of Russian with trepidation. <laughs> This is uh, like for me guys, I'm so funny because I think America may be like afraid of how Russian prepared in, in terms of their like of their weaponry because they're truly advanced. You can see Even the video while the while the narrator is saying wi with, with the story of how he was impressed by the Russian and you can see how the training and the military and all even the uh armory of the Russian that's so amazing. I hope guys you enjoyed watching with this one because I truly enjoyed listening and what kudos and respect from here in the Philippines. Thank you so much. I hope and if you really want to connect with the owner of the video I'll put in the description box below. If you like this video guys as I did just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also with my channel. And this is social Спасибо here. If you Have a day, everyone. Bye bye. Mabuhay pa tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.